Сегодня на обзоре у нас AL-30 фирмы Magirus, смонтирована она на шасси Века и Века Еврокарга, такое низкопрофильное, более-менее на маленьких шинах. Вот. Хочу рассказать вам про главную, главный принцип ее действия и чем она отличается от обычного Зеласу-31 или Урала, на котором я работаю, или Камаза, в которых не установлена стационарно спасательная люлька. Здесь автолестница уже немецкого производства, и она вся по безопасности проработана, досконально уже много лет они занимаются высотной техникой и ну, пожарная тематика вообще. Магирус лидирующая фирма по пожарному оборудованию. Вот, значит, что она у нас АЛ 30, тоже 30 метров она в высоту поднимается, но главная фишка ее это ее. Рабочие характеристики системы безопасности и так далее. Вот, например, люлька у нее стационарно установленная на конце лестницы. И эта люлька позволяет в пространстве двигаться уже с людьми на вершине. Вот обычная автолестница, которая без люльки, по всем требованиям безопасности, запрещено любые движения с людьми. Который находится на лестнице, на марше. Либо ствольщик там работает, или кого-нибудь кого спасаем, то они, можно ее только уложить на край кровли, и только тогда люди могут спускаться, двигать ее, при этом ни в коем случае нельзя. Здесь же разница в чем что. Она может работать неприслоненная, и в люльке может находиться до трех человек, и их можно так скажем катать в сторону вверх-вниз и можно просто поднять лестницу до девятого этажа посадить человека в люльку и вместе с ним спуститься это например если люди с ограниченными возможностями либо люди в возрасте которым спускаться по лестнице будет очень нелегко то эта автолестница конечно же сделает это там за пару минут а бабушка если будет спускаться сама по простой лестнице то это будет минут десять, а то и больше, еще не дай бог она может упасть, потому что там комплект колен узкий и ну вот этот главный принцип, что здесь можно спускать людей быстрее, чем они будут сами спускаться по маршу, по лестничному пролету вот этому. Еще, еще тут что можно сказать, тут эта лестница, конечно, сколько лет они уже их делают, я не знаю, но лет наверное, больше 30 они делают и у них уже все проработана и система опоры, и система безопасности и управление вообще как бы комплектом колен, подъем и так далее. Там стоят джойстики и электропропорциональные распределители гидравлические. То есть чем сильнее мы нажимаем джойстик, тем быстрее оно двигается. Скорость, конечно, в этой лестнице очень высокая. Мы сейчас вам чуть позже продемонстрируем, как она быстро раскладывается и выдвигается. У всех пожарных машин есть свои нормативы И у отечественных, и у иностранных, конечно Предъявляются требования по скорости работы Вот у пожарных автоцистер, например Время работы, время забора воды из водоисточника Там должно быть вакуумирование, там время И вот все-все параметры То есть любые работы с пожарным инструментом или оборудованием Предъявляются требования именно к скорости работы своей еще хочу сказать Главное что э, От чего вот Зависит скорость вот этой лестницы И например вот Будем давайте проводить аналогию с моим Уралом Чтобы начать работать на моем Урале То нужно Сделать в первую очередь это Установить ее на опоры Опоры у Урала Они у нас Такие типа а образные или эш-образные, которые сначала выходят в сторону, потом на цилиндре поднимаются. Здесь же уже системы опор называется Варио, она X-образная, как вот помните на обзоре американских машин, у них такие же были. Здесь они находятся очень близко к земле и при их выдвижении, грубо говоря, они выходят на метра полтора, наверное вот машины и они очень быстро касаются земли и, естественно машина поднимается это как бы и есть скорость потому что на Урале или на Зеле это... на Зеле конечно быстро тоже они там А-образные они в стороны вышли и уперлись на Урале это все будет дольше или там например даже на других машинах типа КАМАЗ там или еще каких-либо автолестницы Торжка и все такое вот это все увидите как она работает сейчас еще так, еще дальше Что зависит Именно по времени Ее раскладывания. Так Значит, что она В первую очередь выходит на опоры Вот сейчас машина стоит Вот на таком уклоне примерно Вот так примерно Вот горизонт Вот, что значит Происходит у нее при раскладывании Она не Вот эту вот площадку платформу так называемую она не выпрямляет а опоры поднимаются на определенный уровень то есть она еще опирается какой-то процент идет опоры на колеса то есть происходит блокировка рессор и она как бы все датчики сканирует что насколько и поднялось вот например трос который он внутрь заходит там гидроцилиндр его натягивает происходит блокировка рессор то колеса, получается, не давят на землю. Они не поднимают машину. Вот она, значит, что она вот в таком же положении с уклоном она поднимется чисто вот на какой-то уровень и остановится. А при подъеме комплекта колен произойдет выравнивание вот этой вот опорно-поворотного устройства. То есть вот эта вот вышка вот она уже Выровняется по горизонту И можно будет 360 вращаться И она будет ровно в горизонте То есть машина будет стоять криво А вышка будет стоять ровно От всего этого зависит скорость Ее раскладывания Вот значит что еще тут у нас Еще Вот люлька видите она Сейчас в собранном состоянии В таком наклоне Сделана комплектом... на комплект колен Опрокинута для уменьшения габаритных размеров естественно тут все складывается на пружинах вот эти вот заборчики или как эти ограждения вот она при работе она становится вертикально так скажем, сейчас она лежит, потом она поднимается поднимается она тогда, когда выдвигаются опоры, то есть распределитель работает, гидронасос работает и она тоже в это время же выдвигается, то есть вообще как рассчитана эта машина, что на ней ездит водитель и оператор водитель, например приехали на пожар, например нужно срочное спасение с высоты людей или кошки с дерева то водитель выходит и оператор выходит со своей стороны они подбегают ну включают ком, естественно подбегают к этому вот пульту управления. Здесь, значит, есть такой джойстик, который можно выдвигать, задвигать и опускать, поднимать эти опоры. И есть еще автоматический режим, вот эта кнопка. То есть мы его при нажатии этой кнопки происходит выдвижение и опускание системы опор. И с этой стороны то же самое. То есть может работать два человека одновременно. То есть ее можно выставить на, опор, на опоры прям секунд за 10, наверное вот, после чего водитель остается внизу, а оператор поднимается вот по этой лесенке вот сюда вот на крышу тут есть поручни все рассчитано как бы уже четко вот когда поставили на опору люлька уже будет поднята, оператор просто залазит на комплект колен Продвигается вперед и залазит в люльку. И может, оператор может сам уже начать подъем комплекта колен. И поворот в нужную сторону, в сторону работы лестницы. Либо он может залезть, и я, водитель сядет на свое место и поднимет уже оператора вот так вот и оператор уже будет заниматься спасением людей а водитель будет его поворачивать поднимать или опускать вот так вот вот такие два джойстика этот джойстик отвечает за выдвижение и складывание комплекта колен а этот джойстик за поворот стрелы и подъем опускания ее. все очень просто вот, значит, тут по гидросистеме Тут вот такие вот два цилиндра мощных Так, тревога у парней И вот такой вот золотник Пилликовку. Я тут стал использовать, это тоже, ну, сирена только такая, же металло французская как бы, и народ больше реагирует, как бы, на нее. Ну, уже другой звук. Да, что-то новое, новое. Такое. Да, да, да. Вот такая вот лестница сейчас значит покажу вам как она встает на опоры и, и как поднимается комплект колен мы покатаемся еще на, ней на высоте такой вот пульт управления значит джойстик и сейчас вот состояние значит если вот горят светодиоды здесь значит при автоматическом раскладывании будут выдвигаться обе опоры передняя и задние их можно еще также отключить то будет выдвигаться только задняя а если обе отключаем, получается надо было только ручным да, этим работать, вот эти убрать обе. Ну, если обе они будут. А на автомате делать. не будет работать, да. Если включаем, то. А чтобы ручным работать, просто, что... и просто и сразу, сразу выдвигаем, да? Да. Просто например, на все. Просто ручным ты можешь, вот, раз. Можно до определенной длины, да, да. выдвигать. произошла блокировка рессор вот она уперлась давай тут на автомате это автоматическое раздвижение то есть она на всю длину выходит и опускаются все вот. вот все сейчас машина вся на опорном контуре и можно уже идти на вышку и поднимать комплект колен такой вот удобненький вход можно даже с грузом подниматься. Вот компьютер. Так, это вот управление с кнопками функциональными, которые включают освещение. Прожектора двигают вправо-влево. Скорость уменьшается, ее работы. Вот эта вот пиктограмма означает, что вот, вот сейчас в горизонтальном положении комплект колен при ее подъеме она будет, картинка меняться И вот эта вот граница вертикальная Это получается Граничный наш вылет То есть на такую вот величину мы можем Ее выдвинуть Ну все, давай покажем по сути с этого пульта уже она управляется как обычная автолестница ну плюс еще здесь то что можно с люльки управлять так. сигнал означает что приблизились максимальному вылету вот видите вот люлька на конце и здесь вот горит три человека можно, можно поднимать если мы уменьшаем то вот это вот зеленая зона смещается еще дальше и получается что вылет будет больше это если нужно дотянуться например до ну до дальней точки сама замедляется да уже к концу ну, вот ну все на автомате получает. Ну, это... да. поняли да вот нажали кнопочку и сейчас она сама повернется вдоль оси машины и уложится на стойку Это, конечно, медленнее происходит, чем руками, но зато это все в автоматическом режиме. Вот даже боковое выравнивание сейчас тоже выровнялось. и все еще хочу что сказать, что машина рассчитана полностью на любой вид работы и даже если у нее откажет автоматика то можно будет подключить к ней электричество, у нее есть свой генератор на 220 вольт вот он находится он несет даже две функции запустить его и можно выдавать электричество будет на, на люльку то есть там можно будет работать электроинструментом, болгарками, там перфоратами еще чем-либо и при отказе электроники, автоматики или еще чего-либо, электронного блока управления, то этот генератор заводится и раздает электричество на электрический гидронасос и складывается она уже вручную. Подаем электричество на гидронасос и уже управляем вручную вот этими рычагами, гидрораспределителем. И машина встает в транспортное положение. Это как бы обязательное условие чтобы ну машина если выдвинулась и мотор например заклинил то ее как-то сложить и утащить на ремонт вообще убрать с места какое-нибудь то есть тут все рассчитано лафетный ствол, он устанавливается на, на люльке, есть специальное место, куда он устанавливается и к ним под, подсоединяется э, вот этот вот резиновый рукав который уже к которому уже подсоединяются напорные рукава лафетный ствол на 75 литров в секунду, то есть он с ручным управлением, то есть можно уже произвести тушение э, с высоты там кровлю или еще что-либо такая вот штука, еще же в то, в то место еще устанавливаются такое приспособление для спасения людей с высоты то есть если например кому-нибудь на кровле стало плохо там или еще что-либо то ставится вот такая рамка а на нее ставятся носилки то есть человек укладывается на носилки и потихонечку спускается на землю то есть тут все рассчитано вообще для спасения людей и работы на высоте хотим. Что? Поднимается очень быстро, да? да быстро. Норматив быстро. не помните какой? 90. Это подъем на 75 градусов и поворот, да? И... и выдвижение. Это с установкой. Тут же гидромонитор ставится вот сюда. Угу. Установка гидромонитора. Подъем на высоту. Под углом 75 градусов. 30 метров, 96 секунд. Что -то, что -то быстро, да. Он... Значит, тут седаны отображаются, да? Ну, тут вот скорость ветра, количество человек. Ну, тут высота не отображается. Это на коленчатом высота отображается. Здесь вот. угу. Лево, да. право. Да, скорость, конечно, впечатляет ее Работает. Ну и удобнее, ты видишь. Куда ты опускаешь личный состав, можно с собой ПТВ взять. Монитор установил. Вот. Тут можно даже регулировать. Сейчас покажу. Вот мы опускаемся. Вот. Горизонтальный вылет. Вот количество людей. Вот да, все... уменьшать количество да. людей и увеличивать вылет при этом. Да, да. тут 22 метров, да? да? Кажется, максимальный. Ну, ну очень. это очень много, конечно. Вот мы пошли а здесь. с реки доставали кого-нибудь? С реки, я нет. Ну, люди вроде как есть. Вот он сейчас покажет, вот дойдет. До нуля, да? Да. Вот, вот сейчас. И запиликает. Сейчас до нуля дойдет. Ну, мы можем взять его вот так раз, количество человек уменьшить. Уменьшить. Увеличить грузоподъемность. Да? да. И вот он тоже сейчас Потихонечку, дойдет. Потихонечку, да? Но она почти на все уже вот в колени корзины удобнее управлять. Закроем крышу, а мы сейчас можем уйти туда. И туда опуститься на крышу. конечно, надо самому смотреть, датчиков-то нет. Конечно. Вот, чуть -чуть держит, она вот, допустим колен, что подъем, у него есть датчики платформы, то есть ее ниже уровня ты его не опустишь. Не дает работают датчики, останавливается А здесь нету, корзина тут этот никак не. только горизонт. Ну, сегодня <говор> кто-то <говор> был... Ну вот, значит, такая вот лесенка интересная. Это ну, далеко не нового в России. Магирусов раньше было немало. И в Москве, и у нас в Екатеринбурге было парочку. Еще бывают такие автолестницы, именно 30-ки. Они бывают на низкопрофильном шасси. Тоже и века. Та же самая кабина. Но кабина была сделана, как вот у наших нынешних торжковых Камазов АЛ-50. Она вынесена была перед... Переднюю осью и опущена вниз. Для того чтобы комплект колен стал еще ниже. Это низкопрофильное шасси. Еще у них было, была задняя поворотная ось. То есть машина была вообще создана же в Европе и придумана для старых городов, у которых узкие дворы и арочные вот эти въезды во дворы. Ну и узкие улочки. Вот эти вот, да, знаете, что Европа. Петербург этим тоже славит. Лестницы очень качественные. Именно вот комплект колен на из непростой стали, строительный, а, конструкционный. Еще эта лестница, как и любая другая, отечественная, она может использоваться в качестве подъемного крана. Но вот, например, мой урал в качестве крана, он может поднимать одну тонну всего. А вот эта вот малышка, она же реально малышка, она может поднимать 4 тонны, представьте себе. Вот. Ну, все, что еще по машинке сказать, главное ее преимущество, это вот ее вот комплект колен, суперский, который быстрый, плавный и грузоподъемный. Ну, и, в принципе, установка, в принципе, еще шасси тоже имеет значение, потому что вся машина в купе пожарная, что определяет ее надежность, это надежность всех агрегатов начиная от шасси и кончая уже концом лестницы ничего не должно быть отказывать иначе вся машина выйдет из строя потому что одно без другого работать не может вот значит эти пудки они идут по две пары вот наверное которая побольше это наверное низкий тон а которая поменьше это наверное высокий тон то есть это как бы наподобие Улитки парами тоже стоят Высокие тона и низкие Она как бы, ну очень Такие громкие эти дудки Такой сигнал нигде не купить Он, наверное, даже если на закупе Его покупать в Германии, то это будет стоить Наверное, не одну тысячу евро Такой сигнал Вот, ну все, значит, обзорчик На этом будем заканчивать Подписывайтесь на канал, кто не подписан Еще будут обзоры на интересные машины